Для закупки услуга предоставления информационных выборок из справочных систем возможно использовать код ОКПД-2 63.99.10.190. Услуги информационные, автоматизированные, компьютерные и прочие, не включенные в другие группировки или ноля услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя. Какой код ОКПД-2 возможно использовать для закупки «Периодический анализ работоспособности и настройка сетевого оборудования»? Для закупки периодический анализ работоспособности и настройка сетевого оборудования возможно использовать код ОКПД-2 62.03.12.190, услуги по управлению компьютерными системами и прочие, не включенные в другие группировки. Можно ли в подразделе три точка два виды обеспечения объекта учета электронного паспорта объекта учета не указывать отдельным видом обеспечения программное обеспечение, входящее в состав программно-аппаратного комплекса? В соответствии с пунктом 11 методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 мая 2013 года номер 127, допускается учитывать как техническое обеспечение программно-аппаратные комплексы,